Всем привет, с вами Евгеха. Сегодня мы проводим испытания из сериала «Игра в кальмара» для наших подписчиков. В этот раз мы подготовили все испытания из этого замечательного сериала. Я надеюсь, что вам понравится это видео, потому что мы потратили очень много времени и сил на его запись. Буду благодарен вашему лайку. Желаю вам приятного просмотра. «Игра в кальмара» Итак, дорогие друзья, мы выходим к нашим участникам. Давайте выйдем, поприветствуем их. Мы приветствуем вас Станьте. на э, наших играх. Сегодня вам предстоит принять участие э, в наших очень интересных испытаниях и побороться за главный денежный приз, который окончательно будет известен только к последнему испытанию, потому что за каждого выбывшего участника... А призовой фонд получает 100 рублей Всего у нас больше 50 участников Соответственно, потенциально а Больше 5000 рублей можно сегодня выиграть ди У каждого участника есть свой уникальный номер Мы не знаем никнеймов многих из участников Но мы знаем их номера Соответственно, а, ну мы будем понимать, кто есть кто Да, Вы в комментариях можете делать ставки Вы можете верить в кого-то из этих участников Кто из них доберется до конца Испытание первое Тише едешь, дальше будешь Задача участников добраться до красной линии на другом конце поля и пересечь ее. Перемещаться по полю можно только в тот момент, когда девочка поет песню, повернувшись к дереву. Как только она заканчивает петь песню и поворачивается к участникам, нужно замереть и не двигаться. Те участники, кто будет двигаться, выбывают с этого испытания. У участников есть ровно 5 минут для того, чтобы пересечь игровое поле. Уважаемые участники, у вас есть целых 5 минут, чтобы преодолеть э, все это поле. Ну что ж, давайте. 3, 2, 1, выпускайте их. Начинаю довольно, кстати, быстрый старт такой. Ну, тут нужно осторожно, на самом деле. Мы уже поняли, что для того, чтобы эффективно передвигаться, нужно прям э, аккуратненько шифтить. Аккуратненько. Несколько человек ну, пошевелились. Пошевелились, подышали, как говорится, да. А, ну, Нет. слушай, пока не особо там много, на самом деле, жертв. Вы было, да, да, да. Так. Она еще не успела развернуться полностью, они уже пошли. Посмотри, ну какие рисковые. Ну, да? Опасные ребята. Ну да, да, да. Нужно сейчас очень вниз. Знаешь, вот в какой-нибудь неожиданный момент, мне кажется, ее нужно разворачивать. Ну, этот прям шевелился! Активно шевелился, прям активно. И это тоже я заметил его. Ну, не торопятся, торопятся, не забывают Не, ну было сейчас было мало очень, было. на самом деле По сравнению мало с выбывает, прошлым да. видосом, друзья, мы, если вы его не видели, обязательно посмотрите У нас в прошлый раз очень много народу погибало Сейчас, конечно, ребята более серьезнее вроде как должны относиться Все-таки на кону как бы немалое стоит Счет того, что мы нескольких участников убили Ой, так, ну тут... 3, тут возможно, знаете, Майнкрафт какие-то движения считывает, то есть когда ты типа идешь, но а, ты вроде как бы думаешь, что смысл, на самом деле ты просто шел, у тебя типа инерция небольшая здесь есть, она как бы тоже, ну, учитывается здесь, поэтому тут нужно прям, ну, внимательно, внимательно нужно. Нужно просто заранее остановиться. Разворачиваю сразу. Главное. Давай, давай, давай, давай, давай. Напугал. Смотри, как они это остановились. А! Ой, ой, ой. Ну, кстати, вот этот вот шифтанул. Его, кстати, не... Ну, то есть он прям буквально за полсекунды, наверное. Так. Ну, хорошо, хорошо. У нас есть несколько участников, кто уже финишировал. Некоторые потихонечку финишируют. Потихонечку добираются до финиша. Я бы сказал, уже все. Слушай, ну мало, мало на самом деле. У нас сейчас выбыло участников. Очень мало выбыло. Ох, очень а мало, я... очень ну, мало. Я заметил, я что, что не нажал. Так. Ну слушай, ну, 5, слушай, 5 минут да, времени отворачивается... прям вообще. Да. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ну, они, ну, может быть, это... Нет, а, может быть, нет, они выжидают, нет. когда все дойдут, чтобы потом... Аккуратненько добежать? Ну, да. Ха. Ну, тоже есть он... своя тактика такая. Ну, вот. Хм. Кстати, слушай, казалось мне, что вот этот вот двинулся, но нет, он как бы. -то тебе тоже, да, показалось? Да, да, типа. да. Ну, он, он, видимо, успел, и, и мне... типа, тут как бы... Да. Ну, мы посчитаем сейчас, конечно же, сколько участников у нас уже выбыло. В любом случае, для того, чтобы вести статистику. Чтобы понимать, ну, сейчас, на самом деле, участников много переходит на следующий этап. С одной стороны, это хорошо, что много участников. Ну, большая часть уже перешла красную линию. Осталось всего 11 человек. И самое интересное, что один из них на первой половине. Ну, слушай, может, у него слушай, тактика? Да. А, ну, и то, у нас... Ну, пошевелился, ну, что, что пошевелился Пошев... ваш... Конечно, Друзья, конечно. мои. возможно, вы а, даже на видео не видите, как он двигается, но это, может быть, микро какие-то пиксели, микро движения, да, то есть... А, и, и я сейчас говорю не про повороты камеры, а именно про то, что вот он, типа, остаточная скорость, вот, ускорение, то, что было. Вот, поэтому вот его, как бы, и детектит. Поэтому тут, как бы... Ну, немножко может пинговать сервер, я с этим согласен, друзья мои, но мы... А, в будущем, конечно, попробуем как-то хм. делать испытания, которые будут а, не зависеть от этих пингов Потому что, конечно, ну, тут, тут многие могут быть не виноваты в этом, да, но тут как бы по-другому никак не сделать у Так, нас последний, участник, один последний участник, последний участник, да. ну, у него есть 5 минут, вы как бы учитываете, да? но ну, уже не 5, а, уже не 5, а, Уже, на самом деле, минута с небольшим у него осталась Вопрос в том, игрок 0.86, дойдет ли? Дойдет ли? Вот сейчас... Знаете, вот вы как коршины на него смотрите, а он просто сейчас время до конца просто дотянет. Ну, кстати, у него остается где-то минута. У него остается где-то минута примерно, поэтому... Да. А, дойдет ли? Мне кажется, не дойдет. Мне кажется, он а, издевается просто. Ну, вообще не торопится. Пожалуйста. В любом случае, мы да, как бы дождемся окончания времени. Пока что я могу посчитать... А, так, кто это у нас летает? А вы можете пока что написать в комментарии, сможет ли он добраться до красной линии и пересечь Так, Ремир, отойди, пожалуйста, ко всем на стартовую, ты подсвечиваешься пока что Ну все, дернулся, да, дернулся, все Допонтовался, допонтовался Ну что ж, дорогие друзья, давайте посчитаем, сколько участников выбыло у нас 20 участников выбыло у нас после первого испытания Призовой фонд на данный момент составляет 2000 рублей По 100 рублей за каждого выбывшего участника Уважаемые участники, пройдите все на стартовую локацию, пожалуйста, проходите. Ну, в сторону стартовой локации пока что проходим все, я думаю, да? Испытание 2. Сладкие соты. В этом испытании участники с помощью иглы и сладких сот должны сделать определенную фигурку. Какая фигурка попадется участнику, решит рандом. В самом начале испытания все участники выстраиваются в ряд для того, чтобы по очереди получить иголку и листочек с названием предметы, которые они могут сделать из сладких сот. Всего есть 4 предмета. Шар, полусфера, зонтик и рожок. Все эти предметы в случайном порядке распределяются между всеми участниками. Для того, чтобы участникам было проще, в центре арены, где находятся сладкие соты, будет находиться образец, по которому нужно сделать свой предмет. У участников есть ограниченное количество времени и нет права на ошибку. Поэтому нужно очень внимательно, кропотливо и точно воссоздать тот предмет, который полностью соответствует примеру, который есть рядом с сладкими сотами. Тот участник, который допустит хотя бы одну ошибку, либо не успеет по времени, или будет как-то вмешиваться в процесс и мешать, или помогать другим участникам, выбывает из этого испытания. У вас есть 5 минут, и они начинаются. Эти 5 минут начинаются прямо сейчас. Поехали! Все, время пошло. А, изучайте, смотрите, делайте. Слушай, очень-очень быстро Ой, ломаются. Быстро, да. Не думал, что так быстро будет. Слушай, ну быстренько, быстренько. Ребята, внимательно смотрим за нашими участниками, смотрим, что как вообще. На самом деле, ну и... очень волнительно, наверное, это все делать, потому что. Ну, одно дело, когда у тебя есть право на ошибку, а другое дело, когда его нету. А, ну вот да, это, да, вот да. Вот эта форма рожочка, кто сейчас будет делать, ребят, может сказать спасибо мне, я сам ее как бы... Она, кстати, а, тяжелая, мне кажется. Мне кажется, это самое тяжелое, что есть форма рожочка. Ну, ну слушай, ну... Ты ну, понимаешь? Ну, зонтик сложный качества. тоже. Ну, ну да, да, зонтик тоже сложно. Ну, понимаешь, в натуре один блок не тот сломать И как бы человек просто выбывает Слушай, ну на самом деле, мне кажется, что, тут отчасти Может быть даже и легко, не знаю Ну вот будем смотреть сейчас за участниками Если вы выполнили, просто Стоите около своей формочки И держите в руке листочек Мы будем просто проверять и все Угу Так, так. Ну, Пока что быстро довольно Ребята это все делают Слушай, ну, то Они что-то вообще очень быстро все Прям очень разогнались. Блин, слушай, ну если честно, вот э, кто-то поначалу очень хорошо стартанул, а потом как-то медленно все это. Да, да, да, есть такое, есть такое. Ну, боязнь. А тут на же? самом деле нужно очень аккуратно это все ломать, чтобы, ну, как бы верхние блоки тоже. О, о тут один очень наверх забрался. Вол, нормально так. Главное лишнее не сломать. Чё, будут первые вообще жертвы? Будут ли первые участники, которые не справятся со всем этим и сделают что-то не так? Будут ли такие? Вот в чем вопрос. Слушай, ну сладкие и соленые. все идеально у них просто. Что-то вообще, да? Прям. Мне кажется, ну, вот не всех, конечно, время все четко. Но... уже две минуты прошло. Тут некоторые шоу. прям реально смотри, всматриваю. А если вы, кстати, очень внимательно это, ребята, следите за ними, потому что, кстати, Стер, Ты можешь не тронуть и квадраты, кстати, просто удалять, чтобы они нам не мешали, потому что а, вдруг найдется, хи... найдется хитрец, который что-то не то сломает и сразу переключится на другой квадрат. То есть вы смотрите, если а... Так, это что ты делаешь? А, что-то не так, да? Смотрите-ка, что-то, что-то, подождите, мы пока посмотрим за ним, но такое ощущение. не... Не, все же зонтик в натуре, это самое сложное, я вот сейчас смотрю, вот очень, ну... Так, ребята, ребята, внимание, первый участник, он не так сделал, он сломал, он сломал, не так сделал. А где? Сломал, сломал, не так, он сломал. Он убегает. Слушай, ну, он ошибся, он ошибся. Тут нужно было вот так вот сделать. Он как бы не справился. Че, убиваем? Ну, да. не получается, сладкий конкурс. Сладкий конкурс. Все, спасибо большое, Стерт, что отметил. Отлично. Первый у нас покинул, как говорится, этот конкурс. А вы думали, что все так просто? Нифига, на самом деле. Так, время пока есть. Время пока есть. Я даже сориентирую вас. Остается, друзья мои, остается... Одна минута 55 секунд, слушайте, а это вообще реально успеть-то за все это количество времени, потому что, ну, мы-то, мы не про... Так, у Я нас есть сказать, еще... Не, ну, вроде пошли. бы... Ребят, вот ребят, хорошо, ребят ребята, посмотрите, пожалуйста, мне кажется, или Леха Ютэ, или, или Ю... мне кажется, или Леха Юте, или он не зафейлил, или он просто сместил чуть-чуть этот зонтик. Или, или он его просто сместил, то есть, как бы форма у него соблюдается, в принципе. Ну, если как бы. сместил, я думаю, ничего страшного. Да, то есть главное, чтобы сама, сама была форма да. похожа. Слушайте, ну времени-то времени, времени все меньше и меньше на самом деле. Времени все меньше и меньше. Минута двадцать ну, они должны успеть. В общем, я считаю, что уже, есть. уже прошли, я видел, ребята. Да, с Рожком и с сферой, с полусферой тоже уже сделали, то есть. Слушай, ну кто-то, да, кто-то уже выполнил с рожочком. Р рожочки есть выполненные. А полусферы тоже, я вижу, прям заканчивают. Заканчивают полусферы э потихонечку. Тут, конечно, времени на раздумие мало. Времени на раздумие очень мало. Мы сейчас будем смотреть по ситуации. Я пока не вижу ни одного законченного грибочка. Поэтому... Uh, мы, я не знаю, будем ли мы продлевать давать дополнительное время, потому что непонятно На самом деле uh, Успеют ли, потому что тут скорость сломания блоков, друзья мои, ну, сами понимаете В Майнкрафте ее как бы, ну, мы Если честно, не рассчитывали, все-таки, ну, первый раз Такое проводим, ну, я вижу, что полусферы Ребята успевают, в принципе, делать я О, вижу да. еще одного участника, кто, к сожалению, видимо, не прошел. Так, давай, мы, мы тпшнемся. Рядом со да. сёртом находится. Ой, с каким сортом? С, с, с тем, кто выбыл. А, рядом с тем, кто выбыл? Т -т -т -т вот, да, тэпинь А где тут? Так. Кто, а... кто, кто, кто, кто, кто, кто? Вот подо мной. Под тобой? Я не вижу. Я О. тоже не вижу, все вроде бы ровно. А где Ярик Он вообще? Он к сверху, верхний уровень у, у Рожка спилил. А. Где? Где? Так, так, друзья мои а, Я думаю, что мы даем участникам дополнительно Еще две минуты, потому что Ну, мы немножко не учли а, Момент с тем, что все-таки Хотя я вижу, что В принципе, а, у нас Ребята доделывают а, грибо... грибочки ну, В принципе, пять минут прям делаем. впритык хватило, чтобы Сделать грибочки, давайте посмотрим а... Так, Леха ЮТ прошел, исхитрился, облизал, как говорится, прошел. <ettes> так, следующий участник дронч прошел. Ну, я верю, что у них зонтик это сложная фигура. Вряд ли они обманывали. В принципе, мы доверяем нашим участникам. Ну, здесь на самом деле, прям. Оста Ребят, две минуты добавил. Но это последнее финальное, вот, что было добавлено к вам. Я yeah, это... right. yeah, Ü... человек сбежал. Что еще раз? Расказательный знак, человек сбежал с такого. А, мы его убили там в начале еще. Жаста не прошел. Это другой. Так, если жаста не прошел, можете убивать на самом деле. А, а, только скажите, ну да. где? А, вот я вижу, да. Ой-ой-ой, а я вижу нарушение. А вы помогаете друг другу? Кто, кто помогал? Кто ко помогал? Мне, ко мне, я вижу, вот они, я зафиксировал, зафиксировал. Он где, бегает. где, где? Вот, вот, бегает, бегает. Вот он помогал. Своему другу только что. Вот, вот они вдвоем, вот которые, вот видишь, стоят. Вот они. Вот один ломает, и вот второй. Вот они друг другу помогали. Вот этот помогал своему другу, который справа. Ты это прям, ты считаю... это прям зафиксировал на? Да, прям зафиксировал. Прям зафиксировал. Он, он прям помогал? Прям помогал. Ну, то есть он прям ломал. Прям ломал. Ну все, убиваю. Пока. Как бы тут каждый сам должен, в начале испытания сказали, что каждый, так, а, а кому помогали, он, он, наверное, просил или что, типа, нет? Не знаю, вот он стоит, дальше, как бы, ну, ладно, пусть делает, пусть делает, в любом случае сам, но помогать было нельзя, помогать было нельзя, это, как бы, ну, то есть, каждый, каждый делает сам, как бы. Должен сам, важно. конечно, свою фигуру сделать, так, у всех же свои фигуры, а, ну. Но... друзья мои, время выходит, время выходит, а те участники, кто не успевает, как бы, да, то есть, ну, убиваем, как бы, вы уж простите, но правило есть правило а почему у нас здесь э, так э, все стоп те участники кто не успел пухи пока не успел э, так. так прощаемся здесь грибочки все готовы так дорожки быстренько, быстренько, тоже все готовы быстренько так, долетаем смотрим в принципе делаем. тут буквально единицы кто не справился да, обратите, да, да, да, обратите внимание что этот так этот участник не успел не успел так, Этот участник ну, всё, зафейлил Зафейлил Тоже зафейлил, обратить внимание Так, а вот это вот чья была Или вы уже убили вот этого участника За, Здесь в углу рожочек э, был зафейлен. Встаньте все у своих э, у, Построек, у, у, пожалуйста у, у своих удачных, да, то есть, чтобы мы понимали Так, з, получается Здесь, здесь отлично Здесь отлично Uh. Так, здесь отлично, здесь тоже отлично, Хорошо. Здесь тоже хорошо. Так, uh, здесь хорошо. Так. А здесь... что мы зонтиком будем делать, у Лехи? Там еще рядом с ним кто-то заруинил. Нормально? Вроде бы нормально у все. У Лехи заруинили, разве? Подожди. Ну, Леха просто сместил его на не, один. Не, ну, это, это а, а, смотри, смотри! Да, зонтик обломали. Он и не доделал здесь получается здесь зонтик сломан его вот То здесь тоже он здесь один зафилил а, а где еще а где еще игорь вот. а, а не там, там уже не поставили знак все, все все так да этого мы тоже убили получается так ну ну блин ну остальные Смотрите. все прошли походу ну вот, да. вот пролетите посмотрите ну игорь там на твоей совести если говоришь что кто-то а кому -то здесь помогал только на одном зонтике стоят что еще раз Два человека на дом зонтики стоят. Где, где, где, где, где? Ряд, да, вот ТП вот на нас. Так, а это чей вообще зонтик из них? Что делать будем, ребят? Так, а чей зонтик? Подожди. Ну, он говорит, а... то, что это... Вот тут еще один стоит. Может быть, это чей? Вот один... По-моему, это у Туникса. Туникс, это твой зонт? А Хаммера твой зонт где? Подождите, да, подождите. У нас... <laughs> Туникс, вот это твой зонт или чей? Или это Хаммера зонт? Или он его просто сместил, то есть как бы форма у него соблюдается в принципе Ну если я сместил, я думаю, ничего страшного Да, то есть главное, чтобы сама была форма похожа Мы проверили запись, Хаммер нас обманывает Он подошел к чужому зонтику и говорит, что это, ну показывает, что это его зонтик Я сейчас включу чат, ребят, в чат, пожалуйста, аккуратно Так, алоэ, в правилах не было сказано, что нельзя помогать Сюда его во-первых, в правилах и не было сказано, что можно помогать Вот, это во-первых, да, то есть как бы Если не сказано, что можно, значит, ну, значит, не нужно А во-вторых, сказано, что это самостоятельное испытание Каждый делает свое У вас своя форма, вы делаете свою форму Зачем ты начал лезть на чужую форму, как бы А вдруг ты мог что-то испортить у него, например, да? да То есть как бы каждый делает только свою форму Это очень важно а, Так, все участники, все, кто прошли Подойдите, соберитесь на центре площадки сюда Подойдите, пожалуйста Посмотрим, сколько у нас участников и а, сколько у нас участников сейчас вообще выбыло? А, из, изначально, изначально, да можете эти, эти бумажки все выкинуть, а, они, ну там они нам не нужны уже. Так, сколько мы сейчас участников в итоге выкинули? Ну, я думаю, что мы это посчитаем в любом случае, да, у нас как бы это, ну, все учитывается, да? Конечно. А, переходим на следующее испытание, перед следующим испытанием вы узнаете уже общий призовой фонд. Испытание третье. Перетягивание каната. В этом испытании участникам необходимо сформировать команды по 7 человек. Две команды, выбранные случайным образом, поднимаются на платформы, где им необходимо удержаться и перетянуть противника в пропасть. Побеждают те участники, кто останется на платформе и не упадет в пропасть. Уважаемые участники, вы переходите на третье испытание нашей сегодняшней игры. Other... Давайте сосчитаем всех участников. Еще раз, встаньте вдоль стенки каждый, пожалуйста, чтобы мы поняли, сколько у нас участников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь участников. Итак, участники, ваша задача сформировать команды. По семь человек, да. Соответственно... Вот одни сюда идут. Другие вот сюда. Да, упадут. да. По углам формируйтесь, получается. Решайте, кто с кем. А, решайте, кто с кем. Семь а, человек в одной команде. Мы даем вам на все все несколько минут, чтобы вы сформировали команды. Семь а, человек должно быть в одной команде. Это очень важно. Семь человек. Так, давайте посмотрим. Так, ну, раз, вот два, три, 6. четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь вот очень много их. Раз. Да, здесь слишком много участников. Так, ребят, вам нужно решить, вам нужно решить у, у них у них там, давайте на секунду я открою просто чат, посмотрю, что у них там Только без матов, кто матерится, сразу вылетает, ребят, мы без матов, мы без матов Ребят, ну решайте быстрее Давайте. Так, ребят, время на исходе, если вы, э, осталось минута 8 секунд Ребят, остается 30 секунд по один нет, человек в этот 7. угол, один в этот угол. и нет, мы начинаем. нет тут уже 7, тут уже 7. Ребят, 27 Так, 7, раз, два, Не прыгайте. Раз, два, три, семь пять, шесть, семь. Есть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь 6, здесь восемь. Один человек, если сейчас не перепрыгнет, две команды прямо сейчас снимают с этого э, с конца. С этой игры. Так, э, 6 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, отлично. Все. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Ребят, ну смотрите, вы а, должны все выйти на платформу, это важное условие. Все выходят за дверь. И только выходят... тогда двери закрываются. Да, двери только тогда и и и мы объявим, когда мы начинаем. Так, открывайте дверь, выходим, пока выходим, открывайте дверь. И просто просто, просто выходим все на платформу. Вы можете взять по две удочки, можете. Все 0 выходим. Ноль удочек, стойте, в смысле ноль удочек, подождите. Uh, удоч удочками, удочками никого не скидываем Ноль удочек Если кто-то взял все удочки, верните назад Верните все удочки назад, если кто-то взял много Ребят, команда ваша проиграет сейчас Если удочек не будет всей команды, Команда сейчас будет uh, дисквалифицирована Верните удочки, кто взял все Возьмите 2-3 удочки, сколько команда. нужно Так, не, нет, не кидайте удочки в противника не, не бросаем пока Просто ждем, готовимся Все встали, все готовы Это У всех нет, есть удочки в дверях стоят же вот не, несколько человек. Не, не, не, не пользуйтесь удочкой. Все нет, прошли. Сейчас все, двери все будут готовы. закрываться. Так, все, у всех удочки есть, нет? Все возьмите в руки удочки. Все, хорошо. Так, дверь закрывается. Если кто-то за дверью оказался, все, он как бы, ну, до свидания. Блин. Так, хорошо. Берем удочки. Встаем на исходную позицию. Сейчас посмотрю, тут 7 человек, раз, два, три. Так, друг друга не толкайте, все, ребята, вы команда. Итак, а что, мы даем им какое-то время или... или как вообще? Там ну думаю, давай, даем. Я думаю, нужно 5 минут. Да, даем 5 минут командам. Ну что ж, давайте, раз, два, три, начинаем. Итак, битва ой, начинается, ой, первый пошел, первый отлетел. Что происходит? А, второй, второй отлетел, отлетел, размен есть, друзья мои, капец, вот эта битва. Так, ребят, учитывайте, учитывайте, что если ваши удочки закончатся, как бы, ну все, как бы, да, сразу же, как бы, отлетаете. Тут очень важно, как бы, сделать первый шаг навстречу к противнику, да, то есть. Кого-то удочки уже ломаются, я слышал. я слышал. Там кто-то был убит ремиром, я не понял, там, или ремир кого-то завалил. А, типа, кто вниз упал, но не разбился, типа, да, то есть ремир добивает. Так, еще один, еще один участник правой команды упал вниз. Слушай, ну тут игра прям на грани, потому что и удочки ломаются, да, и да, и удочки ломаются, становятся меньше. И хочу заметить, ну что... у них, слушай, у них, у них много удочек, на самом, нельзя скинуть, можно скинуть, можно скинуть, просто нужно очень, как бы, ну, а, та команда, которая по окончанию времени останется в меньшинстве, проигрывает, поэтому а, те люди, а, ну как бы, у, у, у кого Участников меньше, должны как бы рисковать, на самом деле. Но ну и стоять тоже нельзя, нужно работать, нужно бросать удочками. Ой, смотри, там как всех потянуло одновременно. Это было сейчас жестко. Так, ребят, ну, счет пока что 5-6. Подожди, да. Типа 5-6. Да, да, да. С одной стороны 5, с другой стороны 6 участников. Ну вот мне кажется, там где 6, они как-то более серьезнее подошли ну, к Ну тут делу. пока непонятно, на самом деле, видишь, все вроде бы как бы аккуратно, как бы, ну... Но... На, на, на шифте нельзя скинуть, типа? Они в край блок упираются, да mm, Типа ну, даже так? Пробовать можно, мне кажется, если в прыжке они это сделают mm. еще и все вместе Дорогие друзья, мы принесли извинения и игрокам И, конечно же, приносим вам, что вот получилось Так с испытанием, что игроки на шифте Могут стоять, и их никто не скинет Мы этого не знали, мы думали, что Как-то это можно исправить даже по ходу Дела испытания, мы хотели Переиграть это испытание с теми же командами Но некоторые игроки уже разошлись Спустя там несколько минут после того, как они погибли Поэтому не представилось возможности Переиграть испытание с уже по карты Которую мы уже доработали И следующие две команды уже Сразились с исправленной платформой. В любом случае, хочу сказать, что все команды были в равных условиях, то есть на шифте нельзя было тебя скинуть, если ты очень ловко как-то вот стоишь, кидаешь удочку и так далее. Поэтому мы, конечно, это все учтем в будущем. Чуть-чуть. Прям-прям, ну прям прям на уголке, прям на уголке на самом деле. Просто некоторые халявят в команде, некоторые а, стоят. Я так, я один я отлетел, один отлетел. Друзья мои, время еще есть, время еще есть в любом случае. Так, не стойте на месте, не стойте на месте, помогайте своей команде. Помогайте своей команде. Некоторые просто стоят, ребята. Нужно. Они нужно прячутся, как бы, ну, прячутся. Они просто не хотят, скин... не хотят ну... проиграть. А, ну смотри-ка, даже так, даже так. Ну, усложняется. Ой -ой -ой. Усложняется, посмотрите, кстати, э, арена. Усложняется арена отчасти. Э, еще одного, еще одного скинули. Ну, тут, тут как бы действительно, вот эта команда как бы... Uh, э -э Эта будет. команда, конечно, лучшая в этом плане Но те люди, кто упал вниз, как бы, они, увы, погибли Поэтому тут, как бы, ну Тут, как бы, если даже ваша команда выиграла, а вы погибли Ну, значит, значит так должно было произойти Итак, да. время на исходе Время на исходе, остается полторы минуты У команды, ну, как бы, у, которая в меньшинстве удочки Удочки заканчиваются Удочки заканчиваются, судя по всему ну, а, я слышу, да, они ломаются, Еще 6-3. А, пишут, сейчас. попробуйте люки. Да нет, какая разница? Люк, мне кажется, точно так же, нет? Че еще? Нет, ну тут. Это, знаешь, это была подстава, подстав какая-то. Ну, тут на самом деле. подстава. Ну, тут, в любом случае, у этой команды, конечно, в меньшинстве в любом случае остаются, поэтому, как бы. Так. А, у него удочки, похоже, нету. Да, ну все, да, все как бы. Не очаровался просто. Так, эта команда у нас побеждает. Ребят, значит, спускайтесь вниз и выстраивайтесь аккуратно сбоку Следующие команды заменяют вас Итак, дорогие друзья, второй раунд третьего испытания Мы немножко доработали арену Теперь, даже если игрок стоит на шифте Он в итоге падает Поэтому здесь теперь намного интереснее Вот эти вот так называемые большие бросянки Они как раз-таки прогибаются со временем под весом игрока Ну что ж Команды, если вы готовы Если вы готовы, то мы открываем Вы выстраиваетесь И только после того, как мы скажем, вы начинаете удочками Не, не орудуйте удочками мы, мы скажем, когда удочками пользоваться Пока нет Так, все, все встали Расположились Раз Два Подождите Подождите Раз, два, три Поехали Ох, сразу как начинают Жесть, первый, второй, О, первый это... Размены пошли, пипец Прям Жесть, минуты, пацаны, Неко сам прыгнул, такое ощущение, вообще посмотрите, что за замет происходит? происходит, друзья мои Ну сейчас реально бодрее, посмотри, упал, как упадает. он скинул, просто три, минус три Последний шашлык остался, что происходит, что делают, шашлык вы посмотрите, падает. за 30 секунд, 30 секунд, друзья мои, команду скинули просто в мгновение что вот команда. Ну, мне понрав... Слушай, мне очень понравился этот раунд, на самом деле. А, мы поздравляем а, команду. Вы молодцы. Спускаемся все вниз, пожалуйста, пожалуйста, спускаемся вниз. Ну, их очень мало осталось, А я предлагаю, я предлагаю, так как у нас осталось 10 участников, а, мы один этап пропустим. А, ну, типа игру в блоке так называемую Ну, потому что участников мало, игра в блоке должна отсеять ровно половину участников. Если мы ровно половину участников отсеем, возможно, они не пройдут. Uh, Испытание с паркуром Как вы на это смотрите? Я Сократ. за на самом деле Да, Поэтому, друзья, у нас одного испытания сегодня не будет uh, Мы его оставим немножко потом На следующие игры, если вы захотите Чтобы мы еще это все дело проводили Я дико извиняюсь перед участниками за то, что Какие-то моменты были не до конца протестированы Потому что, например, реально первая игра, где Ребята могли шифтить, их нельзя было скинуть. Мы только потом додумались сделать с кувшинками, но, блин, как бы, к сожалению, люди уже там разошлись туда-сюда. могли бы, конечно, перезаписать, заново бы сделать в новых условиях. Да, но увы, увы как бы получилось вот так вот. Поэтому строго нас не судите. Стараемся делать интересный контент, сделаем все первыми. Такого ни у кого, я думаю, вы просто не видели еще. Мы, как бы, ну, первооткрыватели в этом плане. Хотя многие уже у нас скинули всю идею, блин. Переходим на следующую локацию. Испытание 4 стеклянный мост. В этом испытании участники должны перебраться на другую сторону стеклянного моста. Основная сложность заключается в том, что часть ступенек сделаны из обычного стекла часть из закаленного. Ступеньки из закаленного стекла могут выдержать вес игрока. Ступеньки из обычного стекла не могут. Визуально эти ступеньки никак не отличить участникам предстоит рискнуть жизнью, чтобы перебраться на другую сторону. Для того, чтобы участникам было проще распределить, кто в каком порядке пойдет, мы сделали рандомайзер, который выдает номера, под которыми... Участники будут проходить данное испытание. Мы пожелаем им удачи. А если вы еще не поставили лайк на это видео, то, пожалуйста, поставьте, потому что мы очень старались сделать этот видос для вас. И так как у нас очень мало участников дошло до конца, мы видим, что ступенек очень много, участников всего 10, в начале несколько ступенек помечены черным цветом, по которому можно идти. Это чтобы ребятам было проще. Забыл сказать очень важный нюанс. На это испытание отводится ровно 10 минут, и ни секунды и больше. Поэтому нужно поторопиться и смешать, принимать важные решения а, участники встали согласно их а, порядкому номеру да кстати обратите внимание что у нас участники а, почему-то какой номер 911 чего 48 а, 6 85 98 2 26 23 а, 1 и 45 ну что ж фимас а, проходи пожалуйста давай можешь идти уже Давай им дадим 5 минут на все. Recorded. Так, а... Ой. Очень, очень Ой. внимательно, очень внимательно вы должны... Стюарт, а почему у тебя одни блоки черные, другие белые? Так задумано? Там первые такие. А, Но ну то есть это ты обманки делал, да? Стюарт, а почему они прыгают по черным блокам и проходят? А дальше нет черных. Это первые такие. А, то есть это подсказочку типа ты дал? Ну, а. я понял, я понял То есть, короче, ну, хорошо, хорошо Я-то думал, что вот, я придумал, хорошо Призовой фонд придет на следующую игру, как бы, да, то есть Ну, ладно, ладно, ладно, хорошо Подсказочка, Так, Фимос, а, да, друзья мои Кстати, я забыл сказать, что у наших участников У наших участников Есть ровно 10 минут На то, чтобы пройти Все это дело, поэтому Время пошло, 10 минут, если они Не проходят, как бы, ну, увы Итак, ребят, вы можете друг с другом переговариваться. Как бы, да, то есть можете переговариваться, можете общаться, да, там договариваться, еще что-то. Так, Стрт, не подсказываем больше, пусть сами проходят. Фимас, я думаю, стоит дальше прыгать. Да, пусть решают, пусть решают дальше, ну, ну, ребят. Шо? Два чека на одном блоке. Если больше двух чек на одном блоке, то. А, ну Фимас, до свидания. Фимас у нас падает вниз. Фимас а, пожертвовал собой. Так, немо за следующий. Немо за следующий. Ребят, ну, на самом деле это вообще. Это 50 на 50. Это, да, ну, да, да. Чтобы вы понимали, то есть это... А, О, угадал, Там было угадал, закаленное. Загадал. Нет, это не было закаленное. Это вообще, типа, в принципе, все это было рандом, как бы. То есть, я не знаю, зачем ты прыгал на них, как бы. То есть, это же... Ну, ребята постепенно уже проходят. Чуть -чуть, никто но... не говорил, что если стекло черного цвета, то оно, типа, безопасное. То есть, никто про это не говорил. Никто не говорил абсолютно. Это, может быть, обманка была, либо еще что-то. Так, так, друзья мои, ну что могу сказать, ребята потихонечку проходят, потихонечку идут, самое главное не отставайте. Давай, провизор, большое тебе спасибо, что принял участие, конечно, жаль, что так быстро вылетел. Так, ну и не можем. Падает. И он показывает, куда нужно прыгать дальше. Смотри. А теперь игра идет за Джеймсом Гроем Ну, ребят, на самом деле, на самом деле Вы не думаете, что это, типа, скам какой-то, да? То есть мы реально думали, что сюда дойдет намного больше участников Вот, поэтому, ну, я на самом деле не знал, что тут столько много блоков тут, Ну, то есть, как бы, не знаю, не знаю не, ну это можно пройти. Я не буду идти. Джеймс, все в своих руках, на самом деле. Им нужно договариваться, а время-то тикает. Ребят, да, время тикает, времени у вас остается 8 минут уже, на самом То есть времячко то проходит. Да, ну, оно быстро идет очень. Ну, Джеймс Гро, ему некуда спешить, он пока что думает. Какой блок выбрать? Вы можете вставать на блок, если вы спешите. Он вернулся. Так, друзья мои, а, я не понял, тут, тут саботаж какой-то, да, происходит? А, как бы непонятно пока, что, да как. Ребят, два человека на одном блоке. Если больше человек, больше двух человек на одной площадке, вы рушитесь вниз. Это важный момент. Два человека на одной площадке. Вас двое на одной, двое на другой. Вам нужно что-то сделать, чтобы как-то... Ну, тут... Кто-то просто не ну, хочет идти, на самом деле Вот, мы видим, что а, Джеймс засал, в прямом смысле этого слова Скипает, скипает Кстати, а... Он высматривает, другие зато прыгает. Кстати, они могут друг друга толкать? Вот просто интересно, как бы Опа, один еще упал, ну е-мое А друг друга-то толкнуть можно? Ну нет, я думаю, что ребята, ну, слушай, ну... <гал> Что-то не везет, пока парня. Ну, хотя на самом деле, почему? Тут один угадали, другой пока непонятно. Они надеялись, что их спасет флаг, который не кидают. А, ну, ну ребята меняют. пытаются, ребята ну, пытаются здесь. Но они придумывают какие-то тактики. Столк оп, <гал> оп, слушай, молодец! Уже молодец! Смотри-ка, смотри-ка. Ну тут, тут, тут нужно логику включать. Три подряд было, значит, возможно, по диагонали будет. Нет, <гал> Ничего себе! Ничего себе! Слушайте, они сейчас пройдут! Они сейчас пройдут до конца, нет! Слушай, они реально сейчас пройдут. Ч ⁇ за фигня, блин? Ч ⁇ за фигня? Я думаю, что все скам-шоу, типа. Слушай, Стерт, а ты им что помогаешь, типа? Остается 4 участника. Слушай, ну, в принципе, в принципе... В принципе, мы видим, что остается 5 участников. Стерт, что за фигня, Это как вообще называется? Это что такое? Так, часик, а, ребят, ну, хорошо. слушай, они толкать то друг друга могут, да? А, ну, не сильно, ну да. Ну, то есть это толкать можно, да, друг друга. Ну, понятно, по... не просто спросил. Так, ну хорошо, друзья, мои время пока что идет, у участников есть еще время, они могут подумать. А, видите, в чем дело здесь? А, приз один, да. Ну, как бы то есть могут его и разделить, если там несколько человек выиграют. Но просто суть в том, что а, будут ли игроки соблюдать вообще порядок а, своих как бы номеров или же все таки будут а, как бы. А Очковать, да, потому что, ну, нужно решить, нужно решить, но ну, вот сейчас ребята договариваются, смотрим Я один. Вообще, у, у Джеймса должок, Джеймс должен хотя бы один блок чекнуть, чтобы команда пошла дальше, на самом деле Поэтому, многие игроки, так, Джеймс, Джеймс, Джеймс, так, так, так Так, друг друга хотите толкнуть, ребята? вам не выгодно друг друга толкать, или, а, они, подожди, а ты, ты сделал, что они не могут друг друга толкать, да, Стер? Ну я понял мне как нельзя они могут с собой столкнуть случайно я понял я понял ну а сколько времени осталось времени друзья мои у нас остается 4 минуты 40 секунд тут надо решать тут нужно решать вот здесь реально на самом деле чтобы вы понимали дорогие друзья на кону на кону блин что он сделал он просто прыгнул между блоков Дорогие друзья, на кону, чтобы вы понимали, сумма... Ну, сколько у нас на кону получается? Было было 49, сейчас погибло 6 участников, получается... 55. Получается половиной тысяч на кону у нас сейчас. То есть, да? На данный Фиг. момент... А-а-а! Ну, ладно, хорошо, хорошо. А! -а, -а! Ладно, <свят> хорошо, мы не будем трех участников дисквалифицировать, но на самом деле они почему-то все были на одном блоке. Ладно, допустим, допустим, там что-то, что-то какая-то хрень произошла сейчас. Мы не поняли, друзья мои. Ладно, ладно, у ребят и так мало блоков впереди осталось. Мы не будем их а, кикать с игры, а, потому что, ну, все-таки... А, ладно, ладно, как бы... А... Ну, если честно, да, то есть, по идее, как бы, видите, мы функционально не сделали, чтобы рушилось следующий раз сделаем, что если три чека будет, сразу будет рушиться, поэтому, как бы, а, учитывайте это. Так, ну, участники стоят, Итак. участники стоят, у них, ребят, и пять тысяч на кону, и... и три есть там. реально шанс, есть реально шанс выиграть кому-то из них! Что происходит? Два, на, я, если еще раз три чека будут на одном блоке, ребят, все, это, как бы, смерть, поэтому будьте внимательны, пожалуйста, будьте Смотри, внимательны. Ребят, о. пожалуйста. Он так, ему ну, говорит, чтобы он теперь прыгал Они хотят по очереди, Четыре, по четыре, четыре правильных решения и финальный раунд, друзья мои либо, либо дойдут, ребята, либо погибнут На самом деле, два участника очень сильных подставили Которые просто скинулись вниз и не дошли дальше Ну да, конечно, было неприятно, мне кажется, это очень В какой-то степени обидно мы пока Итак. что стоят, думают, а время-то заканчивается Времени мало, друзья мои Времени остается 2 минуты 40 секунд Каждый следующий шаг дается очень тяжело Команде, конечно, очень тяжело Рискует, рискует Так, рискует Думает, куда прыгать Рис Рискнет ли? Повезет ли? Подумай, Я понимаю, насколько это страшно Я, я понимаю, это, это жесть просто Ну, слушай Тут как бы... Ай, блин! Ну не тот выбирает! Но остается три стекла всего лишь закаленных, которые ведут к победе. Ну как так, да? Как так? Подожди! И вот тут самое тяжелое, самое сложное. Наверное, решение сейчас будет. Потому что неправильный прыжок и игра заканчивается. Один человек остался. Один человек. Боже мой, дорогие друзья. Ну, я не знаю просто. Если бы те два участника не спрыгнули просто вниз. Если бы они просто не спрыгнули. Ну да. Было бы больше. Было бы сейчас, наверное, трое, возможно, даже. Ребят, ну, я могу сказать, что здесь прям... А сколько времени остается? Времени у нас есть минута 29. Можешь подумать пока что, Минуту 29 есть чтобы прыгнуть Мы не будем торопить естественно, то есть мы не торопим Мы тебя не торопим, просто время тикает и это как бы само за тебя решает Насколько обидно сейчас если честно Дорогие друзья, к сожалению, в этой игре у нас нет победителя, никто из участников не добрался до финиша, а это значит, что денежный приз в размере 5900 рублей будет приплюсован к следующей игре. И, возможно, там мы узнаем победителя В следующей игре, я думаю, что мы соберем намного больше участников Поэтому, если вам понравился ролик, понравился формат этого всего мероприятия Заходите в наш Дискорд, приходите на набор, на ивент Будем тщательно отбирать участников Кто-то из сегодняшних участников сможет побороться за приз И поучаствовать в следующей игре Кого-то мы брать не будем Будем смотреть на то, как люди себя вели вообще адекватно, неадекватно да, Потому что это тоже очень важный момент Подписывайтесь на каналы наши, ставьте лайки, оставьте комментарии и увидимся с вами в новых роликах Всем спасибо, всем пока